Заботясь о самом дорогом, что есть у каждого из нас о здоровье, компания DualLife приняла решение вывести на рынок абсолютно натуральные БАДы, характеризующиеся уникальной формулой и необычно высокой эффективностью. Коллектив научных работников и специально созданный с этой целью научный совет, состоящий из авторитетных специалистов в области академической и нетрадиционной медицины, а также фитотерапии, сформировал состав ингредиентов БАД «Дуалайф». В стремлении обеспечить членам клуба как можно более широкий доступ к знаниям также была открыта инфолиния по медицинским аспектам БАД, позвонив на которую каждый из людей, связанных с клубом «Дуалайф», может получить информацию непосредственно от членов научного совета. Благодаря соблюдению наивысших мировых норм качества и применению инновационных решений были разработаны эти продукты, явившиеся ответом на современные требования человеческого организма. Производство БАДов Дуалайф осуществляется на предприятии, которое соответствует самым высоким стандартам качества и имеет сертификаты ISO, GMP и HACCP. Производство осуществляется под надзором экспертов с многолетним опытом. Качество продуктов подтверждается многочисленными исследованиями, в том числе ТУФАУ, Егелонским центром инноваций и находится под постоянным надзором Главного санитарного инспектора Польши. Эксклюзивное качество БАДов Life и уникальный подход к бизнесу и клиентам было многократно отмечено и оценено жюри самых престижных наград и отличий. Компания Dual Life также получила множество наград, сертификатов и отличий, таких как «Золотой посол спорта имени фонда Феликса», «Стаммохит года журнал «Джентльмен» 2013», «Сертификат качества года 2013», «Роскошная марка года 2013», «Успех года 2013», Бестселлер года 2013 в категории «Открытие года» журнал «Империя женщин». Лавровый венок потребителя в категории Открытия года 2015». Сертификат доверия «Золотой ОТИС-2015». Сертификат качества года 2015 в категории «Эко-качество». Знак качества Егелонского центра инноваций 2015. Успех года 2015. Золотого Отиса 2016. Кроме того, продукты Dual Life получили рекомендации, в том числе от Института профилактики здоровья Польши, Польская палаты фитомедицинских и косметических средств, фонда развития кардиохирургии имени профессора Сбигнева религии. Кроме того, Dual Life является официальным партнером дилера Mercedes-Benz в акции топлива для вашего организма. Официальный БАД Польского союза Карате Официальный БАД футбольного клуба. Польская Федерация танца, а также является партнером чемпионатов смешанных боевых искусств KSW 27 и 28 а также была официальной БАД футбольного клуба Гурник в городе Забже в сезоне 2014-2015 годов. Кроме того, продукты DualF выбирают и рекомендуют многие звезды спорта и телевидения. Все эти отличия для нас очень важны. От имени компании желаем вам, чтобы каждый ваш день был неповторимым и приглашаем в совместное путешествие.